Привет. И сразу скажу спасибо всем тем, кто досмотрит это видео до конца. Спасибо. Коранова на луной Как начало высока Как победа не со мной, как надежда нелегка. За окном стеной мети, жизнь по горло занесло. Сорвало финал с петель Да поело все тепло и край как можешь, сыграй Закрой глаза и вернись Не пропади, но растай Да коллеги поклони Со мной И будешь вечно Со мной И будешь вечно Со мной Со мной Ищет землю вонарь, Тянется свеча, на снегу следы зари. Крылья павшего ручья. Что же в юга наливон? Я спою, ты в такт пролай О затерянных вещах Играй, как можешь, сыграй Закрой глаза и верни Пропади, но растай до да калии, поклонись, мое окно отогрей. Пусти по полю весной, не доживи, но созрей, и будешь вечно со мной. Где умерший в лед лади Ждет озябшая душа Играй, как можешь, сыграй, Закрой глаза и вернись Не пропади Дай, да коллеги День, но растает